Конструктивная, почти плакатная живопись и поэтичная, тонкая, изысканная акварель. В Уфимской художественной галерее открылась выставка Глеба Голубева «Вектор» к художника. Тремите, Глеб Спасибо, что вы есть. Глеб Голубев, художник-график, иллюстратор, педагог, директор художественной школы с нескучным названием художка, автор многих проектов в сфере дополнительного образования и ярких творческих детских капустников. Работа преподавателя это же учеба ежедневная практически. То есть я не перестаю ни читать, ни писать. И если я это перестану, то я, наверное, с преподавательской работы уйду, потому что мне нечего будет сказать. А сейчас я могу смело, собственно, отвечать на какие-то вопросы или выпады моих учеников. Ну, потому что пока пока я выше, чем они. Пока. Надеюсь, там кто-то, может быть, в дальнейшем вырастет в замечательного мастера. На открытии выставки гости отмечали многие грани таланта юбиляра. А творческие идеи и технические эксперименты отразились в экспозиции. Любой натюрморт, наверное, или любой пейзаж, да, для меня это некая конструкция. Я, собственно, уже вижу некий алгоритм, да, хотя бы в тех же самых больших пятнах, там, тональных отношениях, а это уже вижу заранее. А нюансы, как правило, они нарабатываются уже с помощью, там, переделок, там, повторений и так далее, и так далее. Живописные работы – это размышление автора у камня на перепутье. Зритель невольно втягивается в диалог с художником о выборе дорог, нравственных приоритетах и эстетических категориях. Глеба Голубева интересует человек. Мир его идей – трансформация сознания. Причем мысли художника четко сформулированы и конструктивно выполнены. Он график по своей природе. Акварели Глеба Голубева – это всегда легкость и воздушность, изысканный колорит, виртуозное владение техникой и особая авторская манера письма. Я всегда хочу, чтобы мои акварели были очень легкими, воздушными. Это только кажется, наверное, что они легко сделаны. На самом деле я могу на тюрьму повторять 5-6 раз, добиваясь именно того результата, который я вижу и который я хочу увидеть в своей работе.